Какой результат получает родитель? В первую очередь, он получает проясненный контекст взаимодействия с ребенком. То есть, когда ребенок проживает программу, мы рассказываем, мы можем рассказывать родителю о, том, о тех этапах, через которые проходит ребенок, и у родителя появляются понятные темы, которые он может с ребенком обсуждать. Таким образом, возникают точки глубокого контакта с ребенком. А это, соответственно, то, что в подростковом возрасте максимально проседает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 Внутри группового тренинга или внутри индивидуальной консультации, в зависимости от глубины переработки, и на третьем уровне такой концептуализации как к общей рамки, через которую можно построить по сути любую программу, цель которой будет в том, чтобы развить у подростка навык принимать решения осознанно. Третья ценность, которая вообще появляется.